Здравствуйте. Очень часто приходят сообщения мне в директ по поводу того, что работаете ли вы с прошлыми жизнями, я хочу найти там какой-то источник, причину своих проблем в прошлой жизни, но на самом деле наш мозг очень пластичен, очень гибок, и ему не важно, где находится корень его проблемы. Я вам скажу больше, на самом деле более 90% проблем этой жизни можно решить средствами этой жизни, не прибегая к каким прошлым жизням, а регрессиям и так далее. Но самое интересное, что у человека есть одно интересное свойство. Он в упор не хочет видеть какие-то свои уроки, задачи и пути их решения. И иногда наиболее эффективно пойти в прошлую жизнь или воспользоваться метафорой. Да, Использует эмоционально-образную терапию. Для чего это? Это помогает человеку диссоциироваться вот, от себя, как будто да, от настоящего. И сказать, это про того лопуха из прошлой жизни, который наломал там дров. И незаметно для себя происходит решение проблемы. И решение уроков, которые тянутся из воплощения в воплощение, находится прямо сейчас и все уроки происходят прямо сейчас и ответы есть прямо сейчас и всегда были эти уроки таятся в деталях в том что стало привычным и постоянным для нас и поэтому мы перестали это замечать все на расстоянии вытянутой руки и решение проблемы тоже на расстоянии вытянутой руки.